Набираем InkStitch, проходим на сайт, новая версия, загрузка. Мы выбираем Windows. Нажимаем и скачиваем. Перед этим проходим программу, настройки, система, папка, открыть. Все содержимое выделяем и удаляем. Закрываем. Закрываем программу и два раза щелкаем по установочному файлу. Запустить. Если у вас эта версия была уже установлена, а вы ее удалили таким способом, то вам скажут, такая программа у вас уже установлена. Проходим панель управления. Проходим программы и компоненты. Находим нашу программу правой клавишей удалить мы оттуда все папки вычили поэтому произошла ошибка но мы из списка удаляем после этого опять запускаем скачанный файл двойным щелчком запустить совсем соглашаемся и программа устанавливается завершить После установки запускаем InScape, проходим расширение, видим нашу программу. Русский язык установится автоматически, то есть он будет тоже, как и программа InScape.